Привет. Здорово. Здорово. Что, ты как, ты родной? Я Я люблю, люблю. Люблю. Не слышишь? Все хорошо. Все хорошо говорю. Понял. Откуда... ты откуда будешь? Сколько чем любим. Армблога. Это какая область? русская, да? Россия. Россия. Понятно. И что ты там делаешь? Чего воевать не идем? Смотрю на вас. Смотрю на вас. А я на тебя. На кого на нас? А я на а тебя, тебя смотрю. Их. Вот на таких людей. На кого? Вот на на таких людей. Ну, я тоже смотрю на таких людей, как ты. Ничего не делают. Сидят дома, нахуй, и все. Ну, вот. ну. Но. Но! ты чем занимаешься? Ну, а... Ты чем занимаешь? Я чем занимаюсь, Слушай. Я не знаю, ебью таких, таких лохов, как ты. Не слушаю. Скажи своей подружке, чтобы помолчал, пока мы с тобой разговариваем. Молчи! <как learners> Слышь, подружка, вечла умеешь говорить? Что? Это дружок с хуёстком. Вечла умеешь говорить? Нет, не умею. Ой, майская а чё у тебя уши тебя А чё тебе морда, Хорошо, давай мне не надо, хорошо? А чё тебе морда, как у блядь.